Я нахожусь в автосалоне Альтера. Приобрел сегодня автомобиль Шкода Рапид, ну, Очень доволен, как меня обслужили. Быстро. Цена практически идеальная, то, что я хотел.